В Казанском университете вы уже точно слышали, и, может быть, даже здесь уже бывали, может быть, у вас есть какие-то научные связи с нашими учеными, совместные проекты? Я в нем наслышан, но первый раз сейчас в нем, и у нас есть некие пожелания с коллегами, вот с физиками начать некие эти самые, но вот это мы будем обсуждать в ближайшее время, может быть, завтра, послезавтра. Вот такое у нас состояние пока. Угу. А что слышали именно о нашей физической школе, школе и почему родилась идея совместного проекта? Ну, мы слышали, как это ни странно, на международных своих конференциях. У нас есть партнеры, допустим, в Норвегии и в Скандинавии, которые взаимодействуют с Казанским университетом, насколько я понимаю. И они настоятельно нам рекомендовали тоже, так сказать, включиться в эту деятельность, и... потому что у них очень хорошие отзывы об этом деле. Поэтому вот... Мы хотим войти в Казанский университет через Скандинавию, если можно секрет. так сказать. А если не секрет, примерно вот область. Ну, она связана с, во-первых, так сказать, с физикой, с физикой рентгеновских лучей, с физикой использования их, использования синхротронного излучения и для материаловедения, и для такого.. Не только материаловедение, но разработка как бы, таких новых методов, как спектроскопия и э, дифракция. Но для, на очень высокоразрешающем уровне, на уровне нано, нано, разрешения, специальная микроскопия, специальные методы. Вот э, здесь у нас как бы и есть желание сотрудничать с Казанским университетом на предмет применения вот этих методов, потому что здесь есть определенный... Но вот конкретно я пока сейчас не могу сказать, потому что это надо обсуждать. Хорошо, надеюсь, что все пройдет успешно, переговоры. О, ну, впечатление... Я уже был подготовлен к тем, что мои коллеги уже давно говорили, что здесь и город прекрасный, и университет очень хороший, поэтому впечатление уже хорошее. Но мы еще только... Мы не начали как бы работу в, сек... в секциях, потому что наши нас все начинается сегодня, вот, поэтому я надеюсь, что вот эти два дня, которые у нас будут, я еще больше, так сказать, укреплю свои, вот, те самые ожидания, что здесь все хорошо, вот, поэтому пока вот только такая у меня ситуация, но мы пока вот в самом университете еще работу не начали, вот такая ситуация.